всем здравствуйте спасибо что заходите в гости на мой канал и сегодня данное видео будет посвящено первой настройке программы PokerStars. надеюсь что данная настройка кому-то пригодится помогут и мои рекомендации при знакомстве с программой если бы только начали играть ну я думаю что в принципе видео хочу сделать именно для вас также, друзья, рекомендую зайти на мой канал, я ссылочку, в принципе, оставлю под этим видео и посмотреть э, видео, с чего начать играть в покер, что нужно сделать первый раз. И я даю свои рекомендации, советы, я думаю, что, в принципе, э, большинство и, и начинающим игрокам, я думаю, поможет в дальнейшем освоение покера. И первое, друзья, что нам нужно сделать, это открыть саму программу PokerStars, э, ввести сюда имя пользователя и пароль. И можно также нажать галочку «Запомнить меня на этом компьютере», в принципе, что делаю я. А также хочу сказать, что первая моя установка программы заняла 30 минут перед тем, как открылась данная лобби. У меня ушло 30 минут на установку. И как вы видите, я ввел имя пользователя и пароль, но я, в принципе, ставлю галочку, чтобы мне постоянно не вводить пароль. В принципе, кроме меня на компьютере никого нет, поэтому... Я делаю так. И нажимаем Вход. И через несколько секунд выходит здесь новости. В принципе, их можно почитать позже. Часовой пояс был изменен. Но, в принципе, в той программе, которая у меня раньше стояла. Часовой поезд был по-другому. Вот снайти настройки. Ну, можно нажать Да. И опять у нас идет предупреждение, что клиентская программа Pookestars обнаружила. В вашем системе устаревший драйвер. Но это э, у меня нужно обновить его для использования всех возможностей графического движка Аврора. Э, можно нажать галочку, чтобы это окно больше не выходило и нажать ОК. И давайте, друзья, перейдем к самой настройке программы. И я так думаю, что данное видео мы поделим на две части. Но это будет одно видео, но оно будет разделяться на основные моменты и вспомогательные. И первое, с чего нам нужно начать, это выбрать в левой стороне, где мы видим игра, нажать галочку и выбрать виды игр, которые мы хотим играть. Здесь есть безлимитный холдем, лимитный холдем, под лимит самаха и эти пятикарточный с обменом. Ну, я оставляю галочку безлимитный холдем и ставлю готово. Дальше нам нужно выбрать, по каким мы ставкам будем играть. Потому что на данный момент, как вы видите, у нас практически большой выбор по входу. Здесь и евро, и доллары. И мы должны все это, в принципе, подкорректировать под себя. Так, ставки, значит, мы можем поставить микро, низкий, средний, высокий и свой диапазон ставок. На данный момент я играю микро-турниры. Ставлю галочку и жмем готово. Также мы можем в правой части выбрать максимум игроков. Мы хотим играть полный стол, средний, неполный, 3-6 человек и хедзап. Но я играю полные столы, поэтому ставлю галочку 7-10 игроков. Так, и первое, второе. Мы выбираем, для чего мы хотим сделать свои настройки. У нас тут варианты и виды игр. И под них можно все сделать то же самое, что я сказал. А, ну, я играю турнир на данный момент сейчас. И, как вы видите, у меня нету здесь галочек. Просто стоят все. А мне нужно поставить безлимитный холдом. Можно здесь выбрать дополнительно. Откроется большой обзор по видам игр. В принципе, посмотрите. Ну, нажимаю готово. Боин. А, Опять же, мы какой можем играть? Фриолы, микро, низкие, средние высокие Но ну, я играю микро, поэтому ставлю галочку и жмем готово. Скорость. Ну, изначально я когда сажусь в турнира я играю обычные и медленные. И бывает, что я открываю один-два турнира турбо-гипертурбо. Но это я потом меняю настройки то есть на данный момент я поставил обычный медленно и все турниры у меня вышли с боином микро до 5 долларов можно так сказать это скорость роста блайндов вот тут мы ставим обычный медленно это 7-10 минут если турбо там уже идет 3 минуты и гипертурбо 5 минут и гипертурбо там 3 минуты поэтому обращайте на это внимание так, значит, с первой части мы разобрались с основной и переходим к дополнительно. Дополнительно у нас будет входить непосредственно какой дизайн стола у нас будет. Фишки в больших блайндах, в фишках. Сейчас все покажу. То есть, что у нас будет происходить в дальнейшем. Нажимаем шестеренку с правой стороны. И вот я уже и нажал, но сейчас опять вам покажу. С правой стороны раз, два, третья снизу. Uh, так и пошли потихоньку данные учетные записи это в принципе все про вас тут язык uh, язык можно менять как русский как английский зависит от того если вы используете программу hold the manager 2 или poker tracker как я помню там нужен английский язык то мы можем здесь менять на английский нажимать опять обязательно применить и у нас сейчас изменится как вы видите у нас все на английском ну, чтобы нам было удобней, в принципе, я еще не сильно владею английским языком, поэтому поменяем на русский. Yeah. Так, с языком понятно. Часовой пояс на данный момент он у меня сейчас изменен. В принципе, нет, все соответствует 11.56, 11.56. Здесь можно часовой пояс выбрать под себя, чтобы у вас время соответствовало. Когда вы открываете и хотите войти в какой-нибудь турнир или поиграть в игру, чтобы соответственно, то время, которое отображалось в турнире, соответствовало вашему времени. В принципе, я делаю так. Здесь вы можете сдвиг относительно сделать, потому что бывает у кого-то на час позже, у кого-то меньше. Я думаю, в принципе, здесь тоже все понятно. По звукам. Здесь можно отключить звуки. Вот громкость. Бывает, что люди, которые стримы проводят, Рекомендуют, ну, просят отключить громкость. Поэтому здесь вот такой ярлычок общий есть, тоже можно подвигать. Можно здесь выбрать свою какую-нибудь мелодию, если вы хотите поставить там внимание, карты разданы, фишки перемещенные в банк. Ну, на ваш выбор тоже можно заменить мелодию. Конфиденциальность. Не показывать меня в списке игроков, это... Баланс счета в заголовке лобби, как вы видите. Вот если мы сейчас нажмем, у меня баланс скрыт. Если поставим галочку, то сумма моя отобразится, как вы видите. Полторы тысячи долларов. Так, на данный момент имеется. Идем дальше. Настройка информативных писем. Ну, в принципе, мне тоже интересны письма от PokerStars и я ставлю письма по покеру приходить галочку, хотя можете поставить здесь нет. Как вот в казино нет, например, и по, по покеру нет. Ну, на данный момент у меня галочка по покеру стоит, да. Казино я не сильно играю, поэтому поставил галочку нет. И опять жмем применить изменения. Дальше, мультивалютность всегда конвертировать валюту автоматически без подтверждения. Ну, в принципе, я здесь ничего не делал, оставлял э, так же, как есть. Это, в принципе, э, есть игры на доллар, есть на, на евро, и она вот будет у вас автоматически конвертироваться. Так, лобби. Вот, в принципе, тоже интересный такой вид. Э, показывать игры казино. Э, кому интересно, можете нажать тоже галочку, и вот здесь сейчас справа... Uh, не справа, а имею в виду справа Покер Stars будет у нас казино. Вот видите, как по появилось Покер и казино. Настройки отображения игр казино изменены. Так, нажимаем ОК. но в принципе, как мы видим, и то и то есть. Так, опять переходим в настройки и продолжаем. Так, ну, в принципе, я здесь ä, ничего не менял. Так, показывать. Ага. Показывать баннеры мне не интересно, они меня немножко отвлекают. Сейчас новая опция, там, не знаю, то бутерброды летят, то что-то еще такое. Я отключаю. Показывать всплывающую информацию о кэш-играх мне тоже неинтересно, поэтому... Всплывающую информацию о турнирах здесь дело в том, что не то, что неинтересно. Я иногда, конечно, смотрю и кэшевиков, а дело в том, что когда я играю в турниры... В это я сконцентрирован на турнире и любая информация, которая приходит из извне, она меня, так скажем, немножко перенаправляет. Мысли всей. поэтому я стараюсь отключать все то, что не нужно при игре. Пока информацию информации в отключил, пока стал для начала, вот так это можно ост оставить. В принципе, удобно, когда начнется турнир. Показывать панель помощи. но ну, в принципе, я могу отключить. А кому необходимо, можете оставить и пока с рекламу в лобби я тоже в принципе отключаю потому что если мне что-то надо какие-то новости я зайду на покер stars и почитаю или на форум что в принципе нас ожидает и опять нажимаем применить изменения так переходим снова в настройки шрифт текст можно оставить как есть в принципе я его никогда не менял дальше вот темы мне, например, интересны разные темы, но сейчас у нас а, а, вышел движок Аурора, поэтому тема у нас ограничена. Но здесь вы можете поменять а, цвет сукна, сделать, фон поставить. Выбрать блэк, карбон. Ну, в принципе, немножко есть, чем можно позабавиться. Так, опять же нажимаем применить по ставу, как вы утвердили. Но я не буду сейчас ä, выбирать подробно, что какая тема мне интересна. Я показал просто вам, что здесь есть выбор. Ну и нажму ОК, Применить и окей. Так, стол. Здесь показ изображение игроков оставляем. Подсвечиваю активного игрока. Все оставляем. Время на вот зрителей... Ну, мне на последнее время нравится, чтобы у меня количество фишек было в больших блайндах. Здесь есть для кошевиков, Я в кэш не играю. Так, и вот, показывать размеры стеков в турнире в больших блайндах для турниров МТТ. Тоже нажимаем применить изменения и окей. Идем дальше. Карты. В принципе, можно выбрать четырехцветные колоды, показывать большие карты противника, скрыть карманные карты. Но, в принципе, я здесь ничего не меняю, оставляю все как есть. Анимация. Внешний вид стола-анимация. Анима... Стола, так, выбери селемент -карт» сдачи карты. параметр заполняются на все столы турбо. Полная анимация с, с анимацией выбивания. Так вот, э, ну я зум ставлю, например, у меня переворот, меняю анимацию, мне понравился, и, и дальше идет качество графики Аврора, я ставлю низкий, потому что, в принципе, у меня компьютер не сильно мощный, поэтому вы можете взять, поставить под себя, как вам удобно. Анимация Аврора, следующий пункт, выберите параметры отображения мальца Солома Аврора, и я тоже жму Отключено, в принципе. Предметы. Выбери параметр опроживания предмета за столами Аврора. Так. По умолчанию включено. Ну, я жму отключено. И нажимаем применить. Там, друзья, говорится, подегустируйте, посмотрите, как вам, что удобно. Потому что, в принципе, это мои настройки. Я просто делюсь с вами, как делаю я. А вы уже можете сделать это все под себя. Так, следующий у нас идет чат. Но тут, в принципе, я тоже ничего не трогаю, все оставляю как есть. А, любимое место, тоже такая вот интересная функция. А, здесь вы можете выбрать, где хотите сидеть а, за столом и количество игроков за этим столом. Ну, я предпочитаю всегда сидеть внизу. Поэтому я так сразу быстро пробегаюсь и ставлю... Хотя здесь вот есть автоматическая такая функция, автоматически центрировать мое место во время авторазмещения. Поэтому, в принципе, я думаю, что если вы здесь ничего не будете менять, вы будете автоматически центрироваться всегда в одно место. И можете выбрать не центрировать мое место или всегда центрировать. Так, нажимаем применить. Идем дальше. Объявление. Это, в принципе, то, о чем я тоже рассказывал немножко в предыдущие, скажем так, подпункте. Это когда вас информируют о том, что происходит в, дальней... ну, в дальнейшем, какие-то события. Ну, как я уже сказал, что мне они неинтересны, при... когда я играю в покер, они мне мешают. Поэтому я все отключаю, нажимаю применить изменения. Так, во время игры здесь что? Пока сбрас, сбрасывать проигрышную руку. В принципе, здесь я тоже ничего не меняю. Ползунок ставок. Опять же, вы можете выбрать, насколько у вас будет, когда вы крутите, подниматься большой блайнд. Здесь вы можете установить равный шаг малому блайнду или большому блайнду. Но я тут, в принципе, ничего не меняю. Оставляю все как есть. Так, открыть второй борт. Тоже, в принципе, ничего не меняю. Досрочное завершение оставляю как есть. Заметки не трогаю. И я для себя ставлю горячий клавиш, потому что я открываю много столов и бывает, что неудобно перелистывать мне мышкой, я просто жму две, две клавиши, я ставлю. И у меня столы перещелкиваются. Я, соответственно, вижу, где я играю и что вообще происходит за, за столами. В принципе, функция удобная. Как ей пользоваться? Мы выбираем действие. действия. Ну, я предпоследнее жму переключиться на передний стол. И ставим клавишу. У меня клавиша Z. Нажимаем добавить. Нам выходит окно предупреждения, что мы включаем горя горячие клавиши и нам нужно быть внимательным при нажатии на клавиатуру. Это я так вам перевод сделал. Соглашаемся, больше не показывать сообщение, я жму да. И еще я доп дополнительную клавишу делаю, это перейти к первому столу. И опять же мы жмем где горячая клавиша, жмем какую клавишу мы хотим выбрать. Так, Z и X у меня и подтверждаем добавить. И, пожалуйста, у нас вот здесь появляются две наши горячие клавиши ZX. и, соответственно, нажмем применить изменения. Принимаю. Ну, остальное все я оставляю здесь все как есть. Так, игра за несколькими столами. Можете тоже здесь ознакомиться. Я, в принципе, здесь не меняю. Я иногда бывал оставил автоматически закрывать турниры без уведомления. Ну, в принципе, иногда хочется почитать, поэтому оставил. Так, можно здесь поставить функцию автоматически нажимать «Я готов», потому что бывает, когда идет турнир, например, это в это то такая информация после того, как игроки подтвердили свое участие «Я готов», начинается турнир, и тем самым мы не затрачиваем время, и у нас идет намножко, немного быстрее. Поэтому можете поставить себе эту функцию. Ну, я бывает отхожу, мне 5 минут нужно, чтобы когда идет перерыв во время турнира, там отдохнуть, чай, кофе попить, поэтому я эту функцию не ставлю. Так, дополнительно, что у нас здесь есть? Установить. Но ну, здесь я тоже ничего не меняю. Оставляю получать электронное сообщение, в принципе, мне присылают. Здесь, в принципе, я все оставляю без изменений. И следующая, друзья, у нас идет BuyInn. Здесь мы тоже можем выбрать. А, Но ну, тут я ничего не делаю. Я так думаю, это в основном для кошевиков стало 20. Здесь оставляю без изменения. Авторы бай. Я тоже ничего здесь не делаю. Все как есть. Авторы бай для турниров. Здесь мы можем. поставить в автоматическом режиме но также это если в турнире когда вы играете в турнире с авторыбаем там можно поставить галочку но я здесь ничего не трогаю История игры в принципе мне интересно и рекомендуется вообще сохранять историю раздать, чтобы мы могли потом ее просмотреть Ну я вижу тоже посмотрел что ставят 999 дней Можете выбрать, где сохранять свою папку, но в принципе я здесь ничего не меняю, единственное, я ставлю галочку и пишу, сколько дней сохрани... сохранялось, чтобы она. Нажимаю применить изменения. Итоги турниров, то же самое, сохранять данные о турнирах, ставлю количество дней, сколько, чтобы хранилось. Ну... Так, и нажимаю применить изменения. И следующее у нас идет расположение столов, жмем. В принципе, тоже пользуюсь данной функцией. Она мне очень хорошо помогает. Хотя здесь вы можете уже во время игры выбрать расположение столов, предложенный программ Бокер Stars. Но я пользуюсь моими настройками. Сейчас они у меня пустые. В тот момент, когда я открываю большое количество турниров, я передвигаю столы как мне нужно. После чего захожу сюда в мои настройки и жму на значок пусто. Как видите, вы я нажал, у меня сейчас столы не открыты, а для, для данной функции нужно, чтобы было открыто несколько столов, или хотя бы открыт один стол, как вы видите. И пишу, сколько турниров я, например, там 4, 5, 7, 10 у меня открыто. Я, соответственно, подписываю для своего удобства, если у меня, там два стола осталось, чтобы они мне автоматически перешли на два. Так, таблица лидера, в принципе, не это, не, ничего я здесь не меняю, все оставляю как есть. Ну и жмем ОК. Друзья, в принципе, уже можно играть. Основные моменты все, в принципе, мы выделили. Поставили галочку, где нам необходимо тот или иной момент, то или иное действие. Так, что можно еще так, друзья ну давайте подведем такие небольшие итоги что у нас вообще есть что вышло в принципе хочу также обратить внимание кому интересно можно переключиться на условные фишки здесь вот поставить галочку и в принципе настроить все то же самое о чем я говорил ранее под себя выбрать э, все тут варианты которые вам удобны но я думаю об этом э, я рассказывать не буду э, но условные фишки я уже давно не играю начинал конечно изначально с них когда не понимала вообще про игру в покер. Ну, я переключаюсь на деньги. Так, у нас значит есть казино, потому что бывает спрашивают, что нет казино. Все здесь вот имеется. Кстати, ссылку оставлю под этим видео, если кто хочет скачать покер старс и, возможно, у них нет казино, потому что я заметил, что несколько видов есть установщиков и в одном просто покер, в другом есть и покер и казино. И также есть чисто на условные фишки. Не знаю, но у меня есть. Зайдите на канал, посмотрите. В плейлист зайдете. Там очень много по настройке самой программы и виды выбора установщиков. И Сочи, и на Android. Ну, об этом тоже не буду говорить. Кому интересно, зайдете. Так, ну, в принципе, я думаю, что обо всем вам рассказал. Если будут какие-то вопросы, друзья, обязательно пишите. Если буду знать ответ. Обязательно отвечу. И всего вам доброго. Пока увидимся в следующем видео.